Так, запись пошла. Данные люди прошли, и им не было отказано в доступе к помещению. Да, вот вот Отлично. Я тоже хочу пройти. Все. Наблюдать. Подожди, Жень. Наблюдать. Да. Так, подождите. Передо мной, передо мной прошли люди, которые показали вам удостоверение администрации. У меня есть удостоверение представителя СМИ. Я имею право находиться там. Милиция да, да не надо меня снимать. Я против того, чтобы меня снимали. Прошу прощения. Вы а У краевой комиссии было постановление, я встал, которое... Я, вливаю, было... я вам, как гражданин говорю Российской Федерации, я запрещаю вас он снимает меня. Понятно? Вы находитесь вообще я, там пожалуйста, месте. Пожалуйста, проходите, милиция вас задержит, пожалуйста. Спасибо. Да, я... там есть, все нормально. Все. Там есть наблюдатель? Да, да, да, Сейчас. Сейчас спокойно, пошли. А ситуация такая, что я имею право там находиться. Нет, ну, вы, вы, же, почему ваш коллега понимает? Я имею право там общение? находиться. Нет, он имеет право находиться, и вы, вы сделали неправильно, что не пустите администрацию. И, по идее, ну, как бы. У них прав меньше, чем у меня. Да, у него больше прав. Реально он может пройти. Угу. Вот в этом проблема. Я в этом не знаю. больше меньше. Плохо, что не знаете. Пошли. Позыли, ну, да. ладно, записал, хватит. Там есть там не надо на не пойму нет я хочу пройти в это помещение что мне нужно вам чью санкцию администрация жень но ну он тебе это сказал как бы он тебе сказал что ему начальство приказал не пускать все нет ладно. он сказал что неизвестно кто приказал чьи приказы руководство запретило пускать сюда да? все а дальше уже вопрос к руководству на как можно связаться с вашим руководством Джей, ну все, ладно. Ну кого-то что понятное дело. Это начальник ПВД. А я снимаю общий план. Как вы Пусть Ковен позвонит этому из вот, голоса, чтобы здесь здесь снимал и не вел себя. Жень, ну все, ладно, хватит. Дара. А все, не, прорывается. Прямо, не держи, ну, давай. Не прорывайся. Все, ладно. Джей, ну на самом деле, хватит. -то. Не надо. Все.